Здарова бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова Бобруха рад вас приветствовать на своем канале. А я к вам с радостной новостью. Не верите? Ну так и обратите внимание на пинг. О да, наши сервера вернулись. Кто-то сделал хайповые видосы на то, что колду закроют. Ну а я опровергну это на своем стриме. И опровергну сейчас. Пока данная игра приносит в карманы огромные деньги разработчикам, кто ее не прикроет. Ну и все кричали, что больше российские сервера нам не вернут. И вуаля их вернули. Все что я говорил, все сбылось. Поэтому не забудь прожать лайк, не забудь оставить комментарий и подписаться, если ты здесь впервые. Спасибо за просмотр, а с вами был Бабруха, до скорых встреч, пока-пока.